<связывая> Надо будет заехать за новой машинкой. Что, Но на этой машине уже давно я ездил? М -м -м -м, пустыня. Да. Маленький жаль то это ехать чуть-чуть отсюда и ты сразу проваливаешься в пустоту опа что это такое надо посмотреть пофиг так. Где нет? да застрял да а в принципе пофиг она служилась машина все равно зверу так добрый день здравствуйте это ваша машина там стоит Обычная. ваша mm. вы любите прототипы mm. вижу вы любите быструю машину а почему он там стоит потому что вы продаете mm. Mm. ясно а сколько это стоит машина и почему она такая дорогая Ну, если она дорогая конечно. Вы говорите 2 миллиона? Почему так дорого? А, потому что это прототип ММПХ и потому что это машина сделана из алюминия плюс карбона и еще она электрическая. Еще невероятно быстро едет, вашим словам. Ну сколько тогда едет машина? Максима, максимальная скорость у нее какая? 450 километров в час. Ясно. Ну давайте я посмотрю. Осмотрю вашу машину побольше и вам потом приду и и скажу хочу ли я купить ее или нет. Так, ладно. Здравствуйте, с вами я One Cat Platinum. Сегодня у нас будет обзор эту машину я пока не купил э, в скобочках это моя машина но, но я должен раста... растягивать крайный метраж поэтому поэтому я должен сделать это. так машину выбить хорошо у пара да. Теперь... так у меня нет ключей, не выпилить Номера. Интересные тормозные диски. Тоже интересно. Что там у нас Sony? Mm. Одно место. Руль. Открываешься кнопкой. И все. Да. Ну ладно, посмотрим. попробуем договориться. добрый день еще раз здравствуйте я заинтересовался покупкой вашего автомобиля но у меня нет двух миллионов но у меня есть 1 миллион семьсот пятьдесят тысяч устроит вас а, ну, отлично спасибо за покупку а ключи спасибо спасибо спасибо Хорошо. Буду беречь машину. Отлично. Машину купил. Эту можно бросить тут на дороге, она все равно больше не пригодится мне. Когда я потом заберу ее. Все равно никто ее не, не откроет. Так. И руль даже не кривой. Это хорошо. А то я думал, качество у них машины низкое. Это дорогие, потому что просто. Интересно система. Да я багажник. может мало места в машине. Да, багажник. Багажник маленький что-то. Очень маленький. Это милой обращайте внимание. Это норма. Ладно. Да, двери вообще. Их приятно открывать, приятно посмотреть на них. Ну а то, хватит Закрываем багажник, закрываем все двери, э, включаем, э, Представим, что я вставил, запускаем. Так, обязательно вход. А, нет, не могу сделать вход. Где у нас тут кнопочка э, большой скорости? Почему машина так сидит странно? Нет, машина вроде нормальная. Это первая передача. О боже, машина не смотрит, почему? Так, вроде вроде нашел кнопочку. Вторая. Ууу, машина есть, смотрит, лучше? Так, впрочем, впрочем, впрочем, впрочем, впрочем, сейчас у нас будет тест. А вот а тут радио есть? Так, э, радио есть, да. Так, в принципе, я включу. Боже, это то Алексей Глубец. Хватит этих глупцов в машине. О боже, что это? Вы, надеюсь, этого не видите. Почему радио такое странное? Я на 100 FM, у меня радио какое-то странное. Обычно никто не играет на этой частоте. Все... Адно. Сегодня у нас тест. Сегодня у нас тест, а поэтому... Поэтому мне нужно радио. Ну, вы же знаете, я буду погонять. Надеюсь, я этого не дождался. Чисто. Поехали. Отличный петельник. Да, может быть быстро ушло и как я, я скупил, потратил с компанией на эту машину Потому что машина. Странно, почему я его писали подорожную уборние? Да, машина быстрая. Правда, в корпите мало мест. О, есть, сидение есть. Выгнать. Сколько я могу съехать? ехать? Да, Тридцать, ошибки, ребят. Нормально. О, года. Сейчас эта машина пострадала. Машинка пострадала сильно. Она будет ехать на сервис. сегодня не работает что то всё опа что-то включил что-то огни что-то город что крутой вообще ни машин, ни чего какой-то водитель с машином странно Блин, я порвал ну, его. Эти колеса, эти колеса стоят дорого. фига. Скример, колеса. Сервис. Сюда. Машина то сложная, управлять. Перестёт сильнее, чем машина. Хотя она быстрее. Ч ⁇ нам принтус? А -а -а, что 45. а нет. Хотя, вообще, Боже, неталик. Стреляли, вида лаги. Хотите проверить? Как она работает? Так, отлично. Так, машина лучше. Отлично. Сейчас заходим в помещение. Добрый день, здравствуйте. У вас тут машины чинят? У вас чинят. Мне нужно починить машину одно. Можете помочь? Да так, вот вот эта машина. Ого. А, то я буду чинить машину. Мы скоро вернемся. Mm -hmm. Всем до свидания. У вас тут машину починить хотя бы? Да. Сколько стоит у вас ремонт? тысяч, ну ладно. Спасибо хотя бы что не миллион.